И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, развощеким украинцем. Три с половиной килограмма. Вопрос в другом. Здравствуйте. Слушал я тут, как обычно, Дениса Борисова. И узнал новую для себя информацию. Оказывается, президент Украины Петр Алексеевич Порошенко – наш человек. Урожденный под настоящей еврейской фамилией. И знающие люди рассказывают об этом уверенно и без всяких сомнений. Два еврея – это кто? Ну, это... Вальцман и, и Беня да, Коломойский, Вальцман Порошенко, Петр Порошенко, президент государства, и Беня Коломойский. Два стопроцентных еврея. Когда у нас перевыборы? Согласитесь, интересная информация. Нет, я только «за». Как по мне, чем больше евреев, тем лучше. Ну и лишнего нам не надо приписывать. До самого сегодняшнего дня Петр Алексеевич Порошенко лично у меня не вызывал никаких еврейских ассоциаций, но отстал немного от жизни, с кем не бывает. Поспрашивал своих украинских родственников, все в один голос уверенно говорят, «Да, конечно, еврей, ты на его рожу посмотри». Согласимся, это достаточно весомый аргумент. Долго я рассматривал Петра Алексеевича под разными углами, Сравнивал с другими известными персонажами, не знаю как по мне, так чистый хохол. Да и живя в Израиле, я привык, что евреи может конечно все одинаковые, а вот рожи у них точно разные. Ориентируясь по лицам, тут запросто можно еврея и с арабом перепутать, не то что с украинцем. Так что извините, но посмотри на его рожу, это недостаточно. А что же у нас есть? А есть у нас статья в интернете, рассказывающая, что порошенко это никакой не Порошенко, а самый натуральный вальцман, который подло изменил фамилию, чтобы легче было пить чистую народную славянскую кровушку. Тут снова возникает несколько подозрений. Во-первых, версии о смене фамилии разные. То ли сам Петр Алексеевич взял фамилию матери, но эта версия не прокатывает, так как у матери Порошенко есть своя собственная девичья фамилия. Второй вариант, что уже отец Петра Алексеевича в свое время, вопреки традициям, во время оформления брака взял фамилию все той же матери. Опять нестыковки и непонятки. Приходится смириться с мыслью, что Порошенко это все-таки фамилия его отца. И я бы не особо восхищался этим фактом, так себе фамилия, не сравнить с некоторыми. Но в нашей ситуации Порошенко звучит, конечно, гораздо лучше Вальцмана. Следующая нестыковка. Вы будете смеяться, но фамилия Вальцман совершенно не звучит как еврейская. Ну, все равно, что вместо сидоров вам скажут пидоров. Для иностранца вроде как по-русски, а чуткое местное ухо ощущает какой-то небольшой диссонанс. То же самое и с Вальцманами. Ну, никак не звучала для меня эта фамилия. И я решил проверить свой еврейский слух. Запускаем в поиски еврейские фамилии на букву В. И никакого Вальцмана там не находим. Посмотрите, сколько здесь разнообразнейших вариантов, это же надо было так умудриться, чтобы проскочить между ними. Я попытался поискать каких-то других вальцманов в интернете, но кроме самого Петра Алексеевича и нескольких персонажей в социальных сетях никого не нашел. А у евреев так не бывает, чтобы фамилия возникла ниоткуда. Если это европейская фамилия, она происходит от какой-то профессии или хотя бы местности. А кроме того, у всех евреев, как это ни странно, были предки. И из этих предков обязательно кто-то был известным ученым, банкиром, предпринимателем или революционером. Ну, что я вам рассказываю, вы без меня знаете, эти жиды без мыла залезут в любую энциклопедию. Если вы запускаете в поиск фамилию Вальцман, а кроме Петра Алексеевича там никого не находите, то у вас снова возникают странные сомнения. Есть несколько живых Вальцманов ВКонтакте, но все они молоденькие и зарегистрировались после 2014 года то есть после обретения Петром Алексеевичем еврейских корней. С одним из вальцманов я даже списался, и он мне действительно рассказал, что это псевдоним, и что он раньше был антисемитом, а сегодня наоборот стремится стать настоящим религиозным иудеем. А псевдоним уже оставил какой есть. Я такие изменения в людях только приветствую, хотя путь этот очень сложный, и возможно именно этот парень не станет когда-нибудь первым настоящим вальцманом, а пока, извините, таких нема. Итак, фамилия нам ни о чем не говорит. Вернее, она говорит, что такой фамилии не существует. Написать статью в интернете и наснимать роликов на ютубе может кто угодно. Мы выяснили, что еврейской рожи нам недостаточно. На нее и в рабануте никто смотреть не будет. И даже если вы им предъявите правильную пипиську, это тоже никого не убедит. Нужны документы, и желательно родительские тоже. Давайте посмотрим на свидетельство о рождении Петра Алексеевича. Вы сами понимаете, что у меня оригинала нет, поэтому я тут соорудил себе копию. Маму нашего героя, светлая ей память, звали Евгения Сергеевна Порошенко, урожденная Григорчук. Казалось бы, если искать скрытые еврейские корни, то как раз у мамы, но к ней у авторов статьи никаких претензий не было изначально, поэтому тут все чисто. Ладно, давайте посмотрим, что там у папаши. Зовут его Алексей Иванович Порошенко. 1936 года рождения. Вроде пока ничего подозрительного. Уроженец села Сафьяны, Бессарабия, королевство Румыния. Ну что же, у нас появился неплохой шанс. Евреев в Румынии действительно было много. Смотрим, что это за село Сафьяны. И, к сожалению, опять неудача. В 1930 году Румыны там пересчитали всех жителей. И ни одного еврея не обнаружили. А сталинские еврейские комиссары, если и добрались до этой деревни, то не раньше осени 1944 года и никак не могли повлиять на генетику будущего президента Украины. А может Петр Алексеевич Одессит? Он же жил в Одессе. Вот и в свидетельстве местом рождения записана Одесская область. Слово «Одесса» звучит очень приятно, практически как приговор. Но в нашем случае Одесская область это все та же Бесарабия, И в городе Болграде на момент рождения маленького Пети евреев меньше 1%. Всякое конечно бывает, но мы будем все-таки считать, что папа у Петра Алексеевича абсолютно родной. А не как в этом замечательном сериале «Слуга народа». Мне весь сериал хотелось крикнуть «Папаша, да какой он вам сынок, вы себя в зеркало видели?» Но... Ни в какие ворота. Таким образом, что же у нас остается в остатке? А ничего не остается. Кроме нескольких статей в интернете, уверенных заявлений Дениса Борисова, ну и само собой, да ты на его рожу посмотри. Хочу вас огорчить, если вы с такими исходными данными заявитесь в израильское посольство и потребуете себе гражданства еврейского государства, вас сразу пошлют куда подальше за более убедительными документами. Доказать, что ты действительно еврей, при желании, конечно, все-таки можно. А вот как Петру Алексеевичу доказать, что он украинец? Это намного более сложная задача, практически невыполнимая. У истинных антисемитов глаз алмаз. И они с вычисляют евреев в третьем поколении. Волосы у тебя темноватые вьются. Ежу понятно кто ты. Морда откормленная. Ну так какие вопросы, только еврей может так откормиться. Документы чистые, ясен пень. 70 лет семейка маскировалась. А все эти бизнесы, шоколадные фабрики, коммерческая жилка, пробивной характер – все эти качества к чистокровным хохлам никоим образом не относятся. Все это знают. Да и давайте себе представим, стоит Порошенко на трибуне на фоне украинского флага, и показывает всем свое свидетельство о рождении, документы родителей, и говорит «Вот, я никакой не еврей, а чистый украинец». И как, по-вашему, на такую демонстрацию посмотрят западные партнеры? Я думаю, посмотрят плохо. Скажут – Ай-яй-яй, Петр Алексеевич, как нехорошо выступать с такими заявлениями. Вы способствуете распространению антисемитизма. Лучше бы вы уже признали, что вы еврей, даже если ни в чем не виноваты. Это было бы намного более толерантно по нашему, по европейски. Короче, очень трудно Петру Алексеевичу отмыться. И ладно, действительно, был бы хоть немножко правильного происхождения, а так страдает ни за что. И много ли надо? Пару статей в интернете, пару видео на ютубе и дело в шляпе. Кстати, хочу и Денчика расстроить. Про него мне многие пишут, что он замаскированный еврей. И никакие отговорки не помогают. Uh... Но смотрите, как бы по отцу я Борисов, по матери я Иванов. И так что нет, я даже близко не еврей, у меня нет каких-то там непонятных корней с душком. Самый что, ни есть русский. Веселые ребята, эти антисемиты. Им для собственных развлечений даже настоящие жиды не нужны. Они их сами себе придумывают по мере необходимости. Кстати, вот Коломойский посидел, подстригся, но чистый сибиряк. Но мы-то с вами знаем, нас не обманешь!